Я быстренько покажу, уже не затачивая, я быстренько покажу инструменты, которые мы не, ввиду отсутствия времени не показали. Первое. Значит, для станка ADEMS у нас есть приспособление для заточки ножей электрофуганков и обычных рубанков. Значит, данное приспособление на ленте затачивает режущую кромку. Да, нужна определенная сноровка, определенный опыт, но решение данных деревообрабатывающих инструментов На возможно... самом деле, Эдуард, я вам просто ну, как да -да. Бы сейчас перебью вас. и. Скажу о том, то, что сноровка-то в том-то и дело, что вот удобство станка Тесар заключается таким образом, что вот я сейчас ставлю угол 45 градусов. Угу. Ну, я думаю, что мы потратим, да, сейчас уделим время а, нашим так, хорошо. нашим ребятам. Мы просто покажем, да, то есть, какая есть интересная штука а, сделанная. вот. А, Прошу. То есть, да, здесь сейчас а, угол у нас идет. Да. То есть это все вот так вот достаточно быстро э, закладывается. Я уже подготовил э, данный нож, я его укрепил. Ну, то есть, чтобы э, здесь его длина 150. Э, здесь, по-моему, насколько я помню, позволяет. Но, э, честно говоря, вот мы сейчас сделали для э, ну такого для миксера, ну, типа как дробилка. <свят> да, <свят> то есть идет вал деревьев, туда закидывается пенек и от него образовывается труха. Вот. То есть вот мы его установили, uh -huh. и на самом деле наша просто задача, там, ну, я имею в виду, э, там, uh -huh. встать рядом со станком, и вот оно движение, как бы здесь, ну, на самом деле даже ну, сноровка, это единственное, что это первые вот, две минуты. Ну, в любом случае, да, первая да, заточка да, и все. будет нужно снять страх, нужно запомнить мышечную, ну, так сказать, мышечную память, привить, ну и таким образом, устанавливая угол, э, вот таким образом можно заточить. Uh, устройство довольно-таки простое в обращении и для uh, какого-то сегмента. Да, я просто сейчас сделаю uh, касание, я не буду затачивать нож, но вы поймете, что... Здесь вот для данного ножа, и к нам очень часто стали приходить вот именно с ножей из mm -hmm. да, mm -hmm. то есть электробанки, mm -hmm. вот, и мы начали, она у нас просто вот, ну полгода лежала без дела, а тут мы за последние Начался две счет. недели, да, за последние две недели мы, мы на этом заработали, ну то есть вот она, идет подвод, и все достаточно мягко и быстро происходит. И самое главное, что мы можем именно начать и закончить одним и тем же, ну то есть подачи одного и того же угла. Ну и то быстро есть... можно снять, проверить. Да, да, да. Вариант. То есть мы снимаем с площадки. То есть вот я сейчас смотрю касание. Я уже в нижней части фасочки. Вот, соответственно, мой угол сейчас чуть острее, чем был на самом деле. Вот, но рекомендуемый для них где-то 45-42 э, градуса, то есть, ну, в пределах от 35 даже, скажем, до 45. Но вы это опять же можете, э, ну, как бы делать подводы, Еще. Исходя... Э, из... Я вот такой забавный интересный момент хотел бы поделиться с вами, рассказать. Э, это именно э, забавность заключается в том, что м, заточка на данном станке Адем Стисар с помощью приспособления для электро. Так скажем, рубанков и фуганков, оно выявило новую целевую аудиторию, которую мы до этого не знали и буквально недавно о ней узнали. Это именно производители масок. Производители масок, да. медицинских масок, которые делают это в большом количестве. У них есть оборудование автоматической резки ленты для производства масок. И у них подобные ножи, ну немножко другие, но очень похожи на такие ножи, используются в, в производстве. Они одеваются на барабан, барабан вращается и при вращении он нарезает эту ленту и формирует соответственно геометрию будущей маски. Таким образом, сейчас в условиях вот этого бума спроса и все остальное вы можете также поискать таких производителей и к ним обратиться и сказать, что вы можете с помощью ну, станка ADEMPS с помощью своих знаний и умений, с помощью приспособления оказывать и зарабатывать на данном виде услуг.